Всем привет! Для приготовления десерта мне понадобится силиконовая форма сердца, граненая, и шоколадная глазурь. И для начала заливаю глазурь в форму. У меня уже готов клубничный зефир, здесь у меня целая порция, для данного десерта достаточно будет половинки, если вы не умеете готовить, ссылочка будет под видео в описании на подробный рецепт, как на яичном белке, так и на сухом белке альбуминия Форму я заливала дважды, распределяла равномерно с помощью ложки и лопатки, и сейчас сюда отсаживаю зефир. Сверху аккуратно закрываю глазурью. Из оставшегося зефира и с помощью насадки для розы, здесь примерно 2 см размер, сделаю розы. Оставляю цветочки стабилизироваться. На ночь можно так вообще 6-8 часов. Достаю сердце из формы. Она уже хорошо схватилось. Шоколадное сердце я буду покрывать велюром, поэтому подготовила рабочее место, коробка, все как положено, поворотный столик тарелка. Здесь у меня уже готовая смесь. Это какао-масло и шоколад. Пробила блендером. Окрашивала я жирорастворимым красителем K-Colors. Алюра красный. Рабочая температура должна быть, ну, как раз-таки 35 градусов. Все, достаю тортик и буду велюрить. Итак, зефир у меня тоже стабилизировался, и мой эксперимент с цветочком очень даже мне нравится. Единственное, конечно, нужно подобрать цвет, такой более-менее подходящий, чтобы не было такой разницы видно, да. И вообще шикарно, как зефир покрывается шоколадом. Вообще. Короче, это нужно будет до работы додумать. А так мне очень нравится, как получилось. И, соответственно, вот эти зефирки. Ой, вообще класс. И окрашивать не нужно. И вообще тут минимальное количество красителя. Здорово. И вот что получилось. Очень мне нравится эта форма силиконовая. Я ее заказывала на сайте Алиэкспресс еще давным-давно. Так она у меня и лежала лет пять, наверное. Я только пару раз ей пользовалась. Но вот здесь эффект мне тоже очень нравится. И розы классные, зефирные. Значит, отличие. Да, вот здесь оно как бы таким именно велюром кажется, крапинками в точечку, а здесь просто как заливка. Потом я подмораживала зефир, но все равно эффекта такого, как на шоколаде, нет. Но зато гладкие розы такие цветные можно делать, зефирные. Это очень необычно.